структуру, я думаю, что это может в будущем э, э, получение сокращаться. Сегодня французы и итальянцы очень щедрые на визы, когда подают им заявку, они выдают не на конкретные даты пребывания, а сразу на полгода, и некоторые на год. Честные а. э, власти все-таки пока сдерживаются, они как раз выдают четко вот, дата приезда, дата отъезда. Я проверю эту информацию, но ну, если это так, то мы обязательно будем э, сообщать в наш центр то есть, в ПРАГУ, что такое имеется, и э, наверняка попытаемся подкорректировать. И в завершении выпуска очередная серия наших специальных репортажей. Мы продолжаем раскрывать секреты авиации и сегодня расскажем об истории появления самолетов в Свердловской области. Воздушное сообщение связывает столицу Урала с остальным светом еще с 42 годов прошлого века. Как прокладываются новые небесные пути, узнаем прямо сейчас. Уральская авиация уже более 70 лет. Первые пять самолетов в появились в годы войны. В последующие десятилетия уральские пилоты отлетали на Ли-2, Ил-14, Ил-18, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ил-40, 154 и Ил-86. Самый сложный период жизни компании пришелся на 90-е. Тогда в рамках приватизации аэропорта и авиаперевозчика разделили, появилось новое юридическое лицо – Уральские авиалинии, которому пришлось вступить в сложную игру под названием «Остаться в живых. В условиях тяжелого кризиса и резкого падения пассажиропотока с рынка уходили все региональные авиакомпании. Однако уральские крылья продолжали бороться за право существования. Естественно, пассажиропоток, естественно. 8 марта. Странный проект. Почему-то именно в этот день у мужиков в массовом порядке выключается сознание и ломается вестибулярный аппарат. И что, так, верно? прямо с утра. Мужская солидарность, конечно, великая сила. Но когда в ногах согласия нет, лучше все-таки, чтобы был каждый за себя. Иначе выйдет только хуже. Тут ведь вот еще какая вещь. Надо как-то определяться, что держать. Либо упавшие штаны, либо равновесие. Вообще-то день впереди длинный. Можно и хуже пару часов поваляться, чтобы маленько освежиться. И к тому же надо все-таки штаны обратно напялить. Ведь надо ж хотя бы раз в год, 8 марта, представить перед женой в приличном виде. Хотя бы в штанах. от всего овцеводческого хозяйства. дурацким катакт Ивановским. Производитель-рекордсмен попадает в сложную ситуацию. Глаз поднимается, уезжает, это смотрит. Мощная гроза напугала вожака Сад. Он уже третьи сутки не может спуститься по скалы. Если была бы эта то не более равновешенна, то есть они могут сдержаться, цепляться даже. Так не и сгинул упрямость, как бы не от сотрудников МЧС. Скалы на Урале высокие и коварные. Однако добраться до терпящего бедствия лишь полдет. Подставить его покинуть в неуютное, но место очень непросто. Приходится применять. Насилие обоими спасениями. Смертельно опасная борьба на краю пропасти заканчивается с победой человека. Теперь барана надо успокоить. Здесь этой дороге предстоит долгий, крайне рискованный путь вниз. Эта дорога снимает с лопажного стола занимало физических, но еще больше духовных сил. Жаль, баран вряд ли извлечет полезный урок из произошедшего. И все его упрямство перейдет по наследству потомка. В комплекте с хорошим аппетитом. Двери заперли, окна заперли. Избавиться от меня хотели, что ли? Нет, вы как хотите, а на улице ночевать я не останусь. Ну стать, как обычно, на хозяйской кровати под изъялом. Держись, хозяйка, а я иду к тебе. О, какая винтажная штуковина! Мотоцикл с коля. Такой раритет. Мечта любого коллекционера автомотор вот только не надо на винтажной штуковине пинты -пи винтить и понты колотить. Выйдет бухом. Или еще каким местом подкушаем. Ничего не скажешь. Жалко обоих. Оба помятые, а подлечиться придется. Одному помещеке другому в гараже. И полетит это дело, увы, ты Все, кто Назначаем кого-то с и продолжаем играть. Компьютерную игру сделать былью проще простого. Ведь нет ничего невозможного для людей и здоровья сегодня в программе дорожные войны молодо зелено нарушитель подросток тащил автоинспектора по асфальту сотни метров Свалило с ног пьяный пешеход не хотел уходить в проезжие части машину лежит. Молодые люди хотели сдать дорожный знак на металлолом, чтобы взять денежку на бутылку винар. А вездеход своими руками. Изобретатель самостоятельно забрал трехмостовый внедорожник. Самые интересные истории смотрите в «Дорожных войнах». Как будто так и нужно. Вскоре нарушитель все-таки выполнил требования полицейских. Из-за руля вышел молодой человек. Автоинспекторы попросили предъявить документы. Неожиданно водитель сел в машину и нажал на газ. за дверь БМВ. Но водитель и не думал останавливаться. Иномарка протащила автоинспектора по асфальту около 300 метров. Напарник автоинспектора бросился в догонку за нарушителем. БМВ выезжала на встречную полосу и пролетала светофорой на Красный Сигнал. Лихач притормаживал лишь перед заторами и не старался, но догнать седан ему не удалось. Однако вскоре молодого человека разыскали. Посмотреть на дерзкого нарушителя приехал главный автоинспектор республики. Вы нашего полиции вчера. Вы видели, что он рядом с вами мозга и многочисленные ушибы. Подростка наказали по всей скролости. Остановился бы вовремя и проблем не возникло. Москва на участке кольцевой автодороги ведутся ремонтные работы. Легковушка на большой скорости идет на обгон, а затем перестраивается в левый ряд. Водитель не замечает бетонное ограждение, и Иномарка врезается в бойника. От удара истореженную иномарку отбрасывает под колеса грузовика. Очевидцы останавливаются, чтобы помочь водителю выбраться из машины. Челябинс. В серебристой уже несколько секунд горит красный сигнал. Поперечный поток начинает движение. Но автомобиль мчится, не снижая скорости. Иномарка ударяет две лисковушки, вылетает на встречную полосу и врезается в еще два автомобиля. <свес> Благо пешеходы вовремя останавливаются. Ты, есть, ты... Ты... <свес> а, но ты не сам что был выложил ты, ты пошел, для <свес> <свес> <свес> я... Люли за 92 Нет, не ну. могу. Ручку. Не и разложи. Пиши, как все было. Кто стукнул, где стукнули. Да что писать-то? Ну, шел, слушай, шаги. Как будто крадется кто-то. Обернулся, все, отключка. Ох, Андрюха. Доставший в Мушакове всех. Ну, чтобы так. что ты их опознаешь. Итак, ты их видел в машине на перекрестке. Потом их видел уже в той же машине в масках возле дома Никешина, Так? Ну да, машина вроде похожа. Та же марка, цвет. Тот же футбольный мячик на лобовом стекле. Хорошо. Пиши. Это не переживай, тебя тоже приглашу. Да, я не переживаю. Слушай, Вахтанг, Мигешин, ты со своей головой. Что я, из-за каких-то козлов в своем городе прятаться буду? Лех, ну я все-таки офицер береговой охраны. Ну ладно, за свою голову любого порьешь, да вот? За Вахтанга, за Микешина, ну и для тебя тоже. So Да. А теперь до тебя добрались. Как жить, Андрюша, а? Без страха, Васанка. Без страха. Вот. Хорошо. Знакомься, Иван. Вахтанка. Это он у меня спас, отбил от уродов. Очень приятно. Друг моего друга, мой друг. Глаза у тебя что-то знакомые. Мы нигде не могли увидеться, не? Боже, маленький. Может, не присекались. А? Проходите, садитесь, вот здесь удобно будет. Коте, дорогим гостям. Сейчас, один момент. Проходите. Что ж такое? Заходите! Открыто ведь? Что случилось? Простите, я. Вы успокойтесь, успокойтесь, проходите, проходите, я mm -hmm. сейчас вам, mm -hmm. я сейчас вам воды дам. Раздумывая. Я бы, наверное, так не смог а -а -а. Да ладно, не смог бы Меня же отбил, не испугался Да испугаться-то не успел План кончите Я же мастером спорта по бреве был Вот когда-то, да? Серенка какая-то осталась Слушай, а этих парней-то хорошо запомнил? Ну как смог, запомнил ты их уже сделали Посмотри, посмотри не очень, ну, ну, не поладно Да ладно, разошелся. Давай, давай. за помощью. Пожалуйста, не зажайте его. Поговорите с ним. Разумейте его. Вы смотрите. А Никишина чуть не убили. Васильков чудом жив остался. А вы поговорите с ним, да? Что же получается? Я собственными руками сына в тюрьму сажаю. Ну, без отца у новостя. Сядьте, сядьте. Я целыми днями на работе. Да, да. Один он у меня. Все возьму на тебя. Не отсажайте. Успокойтесь, Лизия Васильевна. Значит так. Сейчас мы с вами поедем к вам домой. Хорошо? Попробуем поговорить с вашим сыном. Ладно? Если не будет, дури that Jesus Андрей, ты что, хочешь меня обидеть, что ли? В чем дело-то, Чем я мог тебя обидеть? Ну как чем? Я тебя и твоего товарища угощал, а ты деньги оставил. Нехорошо. Да что мне... счет не платить? Вахтанг, нормальные коммерсанты вечно обсчитает, обвесят, накормят невкусно, на храме. Вот это как раз есть ненормально, дорогой. Одним словом, не возражай. Сегодня я тебя угощаю, и не спорь. Ну, смотри. А, кстати, где твой этот товарищ? Я да не знаю, сейчас куда -то. Дела, наверное. Да? Ты знаешь, я его узнал. Вспомнил, где я видел эти глаза. Да, ну и где? Помнишь, когда меня ограбили? Ну и все, когда унесли все деньги. Так вот он был среди этих налетчиков. Я понял, Вахтанг. Попробуй пробить его через кафару. А, ну, Но ты же понимаешь, ему нужны факты, доказательства. Андрей, а ты его... Я не знаю, вчера вечером Рел в стреницу где-то оборонил, он мне вывернул. А потом? Ну, потом я домой пошел, мне по башке втугнули. И он, кстати, мне помог. Ну, ясно? Да чего ты ясно, двахтан? Андрюша, я тебя умоляю. Ну, будь осторожней. Ну, держись от него подальше. В раскладе правильно. Нам надо ближе быть к врагу. Есть больше шансов на победу. Да? Вот этот враг тебя растопчет. И спокойно уйдет, даже не оглянется в равно, Вахтанг, ну, опознался-то. Да все нормально. Не грузить грузись, Вахтанг, ты ошибся. Дай Бог, чтоб так было, Андрюша. Это центральное телевидение, а это то, что кроме главной темы недели, еще могли бы обсуждать. Все, что осталось за кадром нашей победы, и рыцарей хоккейных арен, какими вы их никогда не видели, остались И среди них завидные женики и куда везти вашего сына или внука, чтобы вырастить настоящего чемпиона? бойцовский клуб, и только для вас готовы нарушить его первое и главное правило. Хотите узнать, кто этот загадочный русский, который одним махом купил уникальную коллекцию платьев за 3 миллиона евро? А главное увидеть ту, которая привалила такое счастье. Что из этого вы точно хотите увидеть в ближайшую субботу? Решайте сами на сайте ntv.ru. Это будет ваша центральная телевидения. В субботу в 19.00. I'm Дуг. Вот что я называю отличный вкусом. Новый, хрустающий дуб бекон. Впечатляет вкусом. Не стоит читать все вкусы насекомых. Финистил с роликовым аппликатором помогает быстро снять зуд и охлаждает кожу. Финистил эмульсия. Спасение от зуда. Прекрасно выступает наша прославленная пара Татьяна Волосожар и Максим Драников. Эти играчи уже выиграли. Самое время оказаться в серии, потому что только у нас простые покупки превращаются в чемпионат. Мега скидок, мега скидки ждут вас. Например, красная икра всего за 159 рублей.